Пеню за долги по коммуналке не могут насчитывать до заключения новых договоров. Новые договоры должны быть заключены до 1 мая 2020 года. 1 мая вступили в силу положения статьи 26 закона о жилищно-коммунальных услугах, который регулирует ответственность потребителя за ненадлежащее исполнение договора. За несвоевременную оплату счетов за жилищно-коммунальные услуги потребитель обязан будет уплатить пеню в размере, установленном в договоре, но не выше 0,1 одной из сотой суммы долга за каждый день просрочки. Общий размер пени не может превышать 100% общей суммы долга. Пеня начисляется с первого рабочего дня следующего за последним днем внесения платы и не начисляется в случае задолженности государства за предоставленные населению льготы и жилищные субсидии и, или при наличии наличия у потребителя, потребителя задолженности по оплате труда, подтвержденной должным образом, в случае непогашения в полном объеме задолженности за потребленные коммунальные услуги в течение 30 дней со дня получения потребителям предупреждения от исполнителя. Последний, кроме исполнителя, услуг по поставке и распределению электроэнергии и природного газа имеет право ограничить, прекратить предоставление услуг потребителю. Минрегион, письме от 2 мая 2019 года, номер 7, 10.1.72.60-19 разъяснив нюансы начисления этих штрафных санкций. Прежде всего отмечено, что введение в действие закона о жилищно-коммунальных услугах, предусматривающей пеню, не является основанием для автоматического начисления потребителям ПЕНИ. Для этого необходимо наличие заключенного договора о предоставлении услуг, то есть практическая реализация нововведений, возможно только после заключения новых договоров о предоставлении коммунальных услуг. Пеня за услугу по управлению многоквартирным домом может начисляться с момента заключения нового договора о предоставлении этой услуги, но не ранее 1 мая 2019 Важно то, что до 1 мая 2020 года совладельцы многоквартирных домов, независимо от выбранной ими формы управления многоквартирным домом, должны принять решение о модели организации договорных отношений с исполнителями коммунальных услуг, кроме услуг по поставке электрической энергии и природного газа, по каждому виду коммунальных услуг. Спасибо за просмотр, ставьте лайк этому видео, распространяйте, чтобы стать более грамотным в вопросе жилищно-коммунальных услуг.